Что в жизни радует нас, все-все, что так приятно для глаз. Все-все, что ставим детям мы пример, сделано в СССР. Все-все, что в жизни радует нас, все-все, что так приятно для глаз. Все-все, что ставим детям мы пример. Сделано, сделано, в СССР Сделано, сделано в СССР Сделано, Во-первых, в Во конце видео вы увидите мои покупки. И для вас важная информация. Начиная с сегодняшнего дня и по 7 мая площадка ⁇ Сделано в СССР ⁇ будет работать на Гоголевском бульваре в палатках. Приходите! Добрый день, друзья и дорогие гости. Я обещала сегодня сделать обзор посуды в отделах с фиксированными ценами, но перед этим очень мне захотелось познакомить вас с сервизами с розами. Первый чайный сервис, который вы видели с люстровым покрытием, это ГДР Роза. А сейчас вы видите изумительный чайный сервис производство польша посмотрите какое а вот землянекой англия друзья сегодня у нас скидки. А вот, друзья, и адрес этого замечательного блошиного рынка и телефон. Мама, хочу... Верхний сервис стоит шестнадцать тысяч. Мы на площадке сделано в СССР. Эти барышни четыре пятьсот, а этот замечательный петух пятнадцать тысяч У меня в руках сказочная картина зимнего леса на спиле дерева. Мне кажется, художник, ну, так прекрасно все это передал. Да, это картина из нашего детства. Ну, а мы с вами сейчас находимся в отделе, где все по 400 рублей, а значит сегодня по 300. Ну, а здесь мое внимание привлек чайник с цветами. Ну, а рядом с ним чудесный графинчик и кобальтовые чайники. Вы только посмотрите, какая красивая керамика, ну просто изумительная. И сегодня это все по 300 рублей. Кстати, вот этот кувшин мне очень понравился, я его долго смотрела и даже хотела купить, но, но не купила. Ну, очень интересный кувшин. И я вообще очень люблю керамику, поэтому я просто вот восхищаюсь, как это все красиво сделано, талантом мастеров. Кувшин интересный. Да, вот это тоже очень интересный. сегодня все по 200. Ой, а я вот такой вот купила на даче. Только цвет другой. А форма такая же. Надо же... бульонницы подносики друзья посмотрите какие забавные фигурки а сколько же здесь гжели например чайник всего по 300 рублей? Или вот эти подсвечники в виде рыбок всего по 300 рублей. Друзья, как же сегодня дешево! Или обратите внимание, сейчас турка на заднем плане. Я, кстати, ее хотела купить. Да, турка хороша. А какие красивые пепельницы, сахарницы подсвечники Да мне очень понравилось такое разнообразие к желе по доступным ценам. А вот на заднем плане я вижу поднос для пасхи с двумя кроликами и желтенькими цыплятками. очень красивая. Стеклянная прозрачная рыбка-конфетница, вот этот уникальный чайник с желе в виде петушка. Или вот, например, чайник с агашками, расписаны вручную. Да, друзья, мы с вами сейчас находимся в отделе фиксированных цен, где в обычные дни все по 600 рублей. Ну, а сегодня все по 400 Так, посмотрим, что же еще сегодня по 400 рублей. Ну, во-первых, сразу глаз я на, обратила на замечательные чайные пары кобальтовые ЛФЗ. Это знаменитый рисунок, золотой фриз. Да еще большая ценность придает, что он в цветочек, эти чайные пары в цветочек. Да, вообще это такая огромная ценность. Да еще Сегодня по 400 рублей, но ну, это восхитительно. Так, а вот эта ваза, кстати, Чехословакия, и тоже 400 рублей и зеленое стекло. Ну да, потрясающе. Здесь очень много, кстати, других чайных пар, но меня особенно привлекли чайные пары с розами, с обрезным краем, э -э золотом. Вот, а вообще здесь такое разнообразие, друзья, такое разнообразие, ну просто, ну здорово, выбор огромный. Вот смотрите, две пары, сахарницы и чайник. Михална, я вас категорически поздравляю Спасибо. с членством нашей некоммерческой Всероссийской организации Союз коллекционеров России. Вручаю вас вам удостоверение и указ о, о, о, о членстве. И теперь фото на память. Мы вас поздравляем от всей души. Спасибо. А вы что, чем занимаетесь коллекционированием? А? Ну, Куклами? Куколь, О, это здорово. Я рада, счастлива. А вы здесь выставляться будете когда-нибудь, да? Ну, надеюсь, кукол много. Да. А мы бы вас посмотрели. А как вас зовут? Юля. Юля, а фамилия Скробогатова. Скоробогатого. А на тишинке вы бываете? Ну да, иногда бываем, но сейчас нет. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. На эти деньги в 80-х можно было приобрести двухкомнатную квартиру, трехкомнатную, 7 штук целых. Трехкомнатную квартиру. Золото 2 килограмма. Доллар, видеомагнитофон 50 штук. Ничего себе. Так вот деньги обесцениваются. И вот мои покупки. Ну, во-первых, эти редкие розетки. Липовый цвет. Диаметр 10 сантиметров. Нежно-зеленого цвета. Тончайшие. Золотой отводкой и детально проработанным превосходным рисунком. Цвет липы. А этот зеленый бокал пришел 70-х. Посмотрите, какие у него красивые, золотые, широкие полосы. Его, я думаю, буду использовать как небольшую вазочку для цветов на даче. Еще один интересный предмет это кобальтовая ваза с гербом Ярославской области. Золотым гербом. Посмотрите! Какие красивые и необычные у нее ручки украшения с двух сторон! Они тоже покрыты золотом. На заднем плане композиции вы видите жестовский поднос с чудесными пышными розами, которые скоро, совсем скоро украсят мою патию на даче. А вот на переднем плане моё Сокровища, чайно-коферный набор, тет-а-тет -а -тет. или лицом к лицу. Производство вербилки. С таким красивейшим грудированным переходом от темно-синего цвета к светло-голубому. Замечательный сервис вручную расписан красивейшими букетиками с розами. Здесь есть и голубые цветы, и темно-синий, и зеленоватые листья. Чашечки, сахарница и сам чайник на ножке. Чайник высокий, узкий, скорее напоминающий кофейник, но благодаря тому, что в носике есть решеточка, то это скорее все-таки его можно отнести к чайникам. И обратите внимание на его сложную, необычную, очень элегантную ручку, напоминающую какой-то сложный крензель. У всех предметов и у чайника, и чашечек, и блюдечек, и сахарницы даже под обрезной край. И все они золотой отводкой. А вот посмотрите, у чайника и сахарницы наверху золотые пумбочки-ручки. Очень красивые. И посмотрите. Полюбуйтесь, как поблескивает золото в рисунке, создавая сказочную атмосферу. Друзья, более подробно об этом я расскажу позже в сервизе. А теперь мне хотелось бы поздравить вас с наступающим 1 мая, нашим любимым праздником весенним, начало открытия дачного сезона и пожелать всем всего самого хорошего. А самое главное – что мы всегда говорили «Мир, труд, май».